Ребят, попробуем сейчас концовку Семёна, пятую. Семи. Ага. Так, начать новую игру. Ну, это знаем тут. У меня опять снился слон. А, ну блин. Ну, тут, допустим... Нет, я не пойду с тобой. Мы с... будем с концовку Семёна. Это... Пятый персонаж, который, за которого нам надо будет сыграть Ребят Просто вежливый парень Ну ладно, ответим ей Я Семен Лена, Ульяна Алиса с пол подними, славя. Алиса, Уляна, Лена, Ольга Дмитриевна, Здрасте, добрый день. Семен, аня электроника, да. Лена, электроника Алиса. Да блин, да мне. Ч? Мне поздно, ничего не делаем, блин. Уля. Алиса. Двачевская. Ну, не пытаться отнять котлет, да пофиг Второй день второй. Ой, я проголодался особо. Алиса. Славя. Только издалека. Да короче, мы уже поздно. Сам дорог до домика Ольги Дмитриевны найдешь Ну а иду, конечно. Ну а мне-то туда нафига. Да подсеть тебя типа, кому-нибудь. Зачем? Ну, а жить, наверное, со стороны, где глупо, так как Славя рассмеялась. Ну, а жить-то тебе где-то надо эти последние семь дней? Логично, логично, тут ничего не скажешь. Логика ее не подводит никогда. Ладно, я побежал тогда, пока. Спокойной ночи. Спокойной. Странно, чего-то она так внезапно. Мы внимание привлекла связь ключей, и. Да не трогать, потому что ну, мы сейчас не хотим, собственно, Славию проходить с Леной мы уже, ну похвалим похва. Эм, похвалить книгу, ну, хорошая книга. Я тоже не читал Маргарет Тэтчер и Ветром, но мне кажется.. Она хорошая книга. И второй. Ольга Дмитриевна, так о, может быть нет, а может быть я до концов с Юлей пройду, а? Ну тут, собственно, пофигу Мику, сейчас будет Нику! Привет! Ой! Она пыталась скачить, но дни еще рояля стал для не непреодольным преграды Ай! С трудом, но девочка все же выбралась. Извини, что напугал. Данченчик, вижу у тебя входной новенький, значит. А? -а, -а, -а да. не мик зовут. Не, честно честно, никто не верит, а мне правда так зовут. Просто у меня мама из Бонни. Папа с ней познакомился, когда строил там. Ну, то есть не строил, он у меня инженер. Короче, ват, но станцию или мост. Ну, неважно. важно. <клёх> Она говорила это с такой скоростью, что половину слов просто проглатывала. Проглатывала. Проглотывали. Слов. А я с Отлично, не хочешь нам вступить в клуб? Правда, я тут пока одна, но с что Твой это на чем-то сократимеешь? Уже в период своего аженщика. я успел купить гитару себе. Ну, забросил ее, так как... Эм, нужно... Так как она что-то, на чем что нужно больше часов. На кушеточку. А -а -а. О, где же вертетка? -а, а, тут, вспомни, тут рамсы с электроником. Хоть одному... Ну. Я же одиночку вот, там санух вот, сейчас прихожу. Мы уже с ней поспорили, и мы выиграли, ребята, в тот раз, не спорить. Слабак. Куритабак. Проходите, как обычно. Да, пропустите бычалку. <ах> <кх> да, игра... выиграть у Алисы, проиграть Алису, проиграть у Ильяне, проиграть Лене. Я хочу вы... Да, блин, ну... Пропустить турнир, выиграть у Алис, проиграть у Алис, пропустить... Выиграть... Проиграть у Пляж я же видел только издалека, и я вышел на пляж. Я домой спать пошел, потому что на пляжу никого не было, хочу вас заметить. Лучше завтра я перевернусь на бок и заснул. Да блин, направо. День третий. Я ни с кем не хочу концовку. Ночь оставила после себя тревогу. Я проснулся, разбитом физически и изтощенный морально. Со мной такое постоянно... Да, ребят, ну, короче, мы это уже читали, читали, все. Эм, ну, эм, лады, подожди минутку. Не знаю, почему я согласись, но я... зачем? Я знаю, кто там, поэтому... Да блин, да. Может быть, не таких уж и гигантских. Ай, Славя. Славя вернулся в танцующий. Я посидел еще некоторое время, и когда уверился, что на меня никто не обращает внимания никакого, осторожно улизнул. Конечно, после той успешного танца для меня танц не было никакого ж... не было желания никого видеть. А самое безлюдное место здесь – это автобусная основка, на которую уже, наверное, никогда не придет родной 40 маршрут. Но я только при... приглушенно вскрикнул. передо мной стоял автобус. То есть такой же, как в первый день. Извиняюсь, ребятки. Алло. А ну да ну ладно, ладно, ладно, отнесу. Хорошо, ладно. Ага. Ладно, пункт авотка. Мама звонила. Поставить календарь на без 15.2. 12.45, отнести костюм. Все, я запомнил. Точно такой же, как в первый день. Я засыл в ступоре. Как? Что? Как? Почему? Интересно. Мгновенно всплыли все теории попадания в этот лагерь. Как? Тут же ножом резанула мысль за эти несколько дней. Я слишком привык местной жизни, что уже и стал спать. Все, что здесь происходит. Ой, ой, как далеко от нормального. Несколько минут я просто ял смотрел на брукты карус, а затем порос похлопал себя по щекам, чтобы убедить, что это не мираж, но автобус никуда не исчезал. Ай! Раз он здесь, то мне пора домой. Сынара, пионеры! И, обру и бросился их к двери. Ай! Очнулся я уже на земле. Сильно болел нос. Я встал, пытался понять, что происходит. Видимо, во что-то врезался. А на ощупь автобус был более чем реальным. Я пытался просунуть руку в дверь. Но там условно невидимая преграда. И тут меня обуял практически животный страх. Страх всего. Лагеря, этого. его датлей, этого автобуса. И как я вообще сюда попал? Что это за чертовы Каррус, который не войти, не ни... почему все это происходит именно со мной? Вдруг подул настолько сильный ветер, что, казалось, бьет меня с ног. Я отвернулся и увидел под колесом автобуса маленький клочок бумаги. Там было написано несколько слов. Ты здесь не просто так. Да понял я, что ты здесь не просто так. Какой из... корявый почерк, кажется знакомым. Я точно его где-то видел. И тут меня снило. Я поднял с земли небольшой уголек и накорябал на обратной стороне эту же фразу. Почерки оказались идентичными. В голове прояснилось. Я послал себе записку из будущего. Точно! Нет. Или из прошлого. Черт, все равно не понимаю. Ну как бы там ни было, почерк явно мой. Конечно, подделать его небольшая проблема, но я был полностью уверен, что записку написал я сам. Крутив листок в руках, я решил еще раз попробовать зайти в автобус. Но невидимый барьер прежнее пускал меня внутрь. А я обошел кару со всех сторон, постучал по колесам, выглянул внутрь через окно. Все казалось абсолютно нормальным. Но таковым не являлось. Увесистый камень с духим стуком отскочила стекла от стекла, не нанеся вредь, видимых повреждений. Никакого эффекта, даже царапинки нету. Да. Я присел на бордюр и сильно вздохнул. Если вдуматься, то листок намекал на что-то. А еще казалось, что вся эта ситуация таит себе... не таит себе смертельную угрозу. Семен, похоже, меня ищет вожатая. Интересно, что она теперь ответит на вопрос об автобусе? Опять заряд, что его тут не будет пару дней. Я вскочил и поджал на голос Ольги Дмитриевны. А что вы на это скажете? Недоразумение какое-то? Недоразумение! Победоносно выплыл я и показал рукой в сторону дороги. На что? Удивленно сказала обожатая. Я обернулся. Автобус исчез. И сейчас так же внезапно как появился. Победный клич застрял в горле. Так. Ладно уже спать пора, и пойдем. Но, но что? Автобус? Тут был автобус секунду назад еще стоял. Автобуса здесь быть не могло. Спокойно сказала она. Я внимательно оглядел лицо Ольги Дмитриевны. Либо вожата так искусно врет, либо действительно ничего не видела. А вдруг мне вообще все почудилось. Нет, такого быть не может. Я точно видел этот чертов 410-й автобус. Не врите! Тихо сказал я. Не врите. Семен, я тебя не понимаю. Не врите, здесь был автобус. Это все вы, вы меня здесь держите. Зачем? Нафига? Я заскопил зубами, но старался говорить спокойно Том, не срываясь на крик. Ты меня путаешь. Пойдем уже спать. Похоже, от нее ничего не добьешься, как, собственно, и обычно. А ведь спать действительно хотелось ужасно. Я бы с шагом пошел мимо, прошел мимо вожатой, демонстративно не обращая на нее внимания. А, семена. Собачка. Ночью сон долго не шел. То ли мяты листок бумаги был с надписью, с надписью ты здесь не просто так напоминал, что произошедшее со мной за три дня реально. Эх. Блинский блин. Блинский блин. День четвертый. Тут уже обычно стоит сл либо Слава, либо Лен, либо Алис, либо Яна, либо пириан. Но это оказалось просто денег. Ты здесь не просто так, а это ещ продолжение, это новое. Как я отправил себе послание? Почему я этого не помню? Вопросов было куда больше, чем ответов. Точнее, ответов вообще не было, ни одного. Номер раз похоже. Так. У столова было необычайно многолюдно. Конечно, на завтрак, обед и ужин местные опять лет спешили как на пожар, но зачем толпиться в дверях? Я подошел поближе и попытался узнать, что происходит. На порог, казалось, собрался весь лагерь. Все знакомые девочки, Ольга дмитриевна и Электроник. Они что-то оживленно обсуждали. А, понял. Пропал Шурик! Ты не знаешь Шурика! Это их! Ты не знаешь Шурика, меня бесит! О! Уля! Так, ну я-то знаю, где он, что он в заброшенном лагере. Ну, тут на лодчную станцию. Пойду. Ай, блин, Алиса, ну вот она. Да ну у тебя лес или на стоянку. О, электроник, Ой, ты такой красавчик. Да, просто так. Будь хорошим. Да не спрашивай. Куда тебе? Ладно все. Ну не давать. Уголь ну, ладно, допустим. Ну так. Сейчас, стоп. Сори, искузнула. У нас не с Юли, у нас. Эм, так. Тут, эм, не есть яблоко, допустим. С этого момента разговор меня стал уже воинтересовать. Вачевска подорвала. Старлагер, старлагер. Пойду один. Я же пойду туда один. Пожалуй, ты прав. Потому что я все время это ходил не один, ходил с кем-то. Ольга Дмитриевна, я, пожалуй, прогуляюсь перед сном немножко. Ладно, только недолго. Хорошо. Дойдя до площади, я понял, что ночью шляться в лесу по заброшенному лагерю и черти. где еще, Может быть, не так уж и страшно. Вот сейчас донка Ольга совсем не хотелось. Ответать фонарик было просто необходимо. Например, в... всем смело чубака сквозь за правом дерево вот тут вот чубака тарифные тени отовсюду слышались непонятные шорохи на и крик начнет птица под ногами придаст в деле теплая луна Я это уже читал. Даже яркий лунный свет не выдавал ни одного предмета, ни одного контура. Но это мы уже с вами знаем, что в голову начали лезть мысли о том, что дальше и ходить, и не ходить, и спешно покинуть это место. Но я собрался, свои силы, включил фонарик и зашел, шагнул через порог. Детский сад. Мне еще оставалось остановить с детства, так как тут все было знакомо. Я прорисал несколько страниц. Это был сказ, который мне читали в глубоком в глубоком детстве. Что-то про войну. Дураги разрушили детский сад и все его обитатели вместе с несколькими взрослыми укрылись в небольшом подвальчике, а, а в это время над ними взрывались бомбы. Чем закончилось не помню, но вроде никто не умер. Я посмотрев на иллюстрации, я сразу вспомнил те эмоции, которые вызвала у меня эта книжка. То тогда? Страх, грусть, сочувствие бедным детям и ощущение безысходности, конечно же. Довольно странно, что именно здесь, именно при таких обстоятельствах я нашел именно эту сказку. все таки на, тот, наверное, ум управляет происходящим, пишет сценарий, как нелепо пьесе, шьет костюмы мест пионеров и рисует декорации на манер этого заброшенного байера надо заменить, что это никто, весь, этот некто весьма талантлив, пристное внимание, уделено даже малейшим деталям. Малейшим Так что, смотреть его полностью не заставило труда. А на втором этаже, если он был? А? Однако никаких следов Шурика здесь найти не удавалось. Хотя с другой стороны это не самая лучшая идея. Расстроенный я сел на скамейку в холле и вздохнул. Ах, приведение, удерживаю. Каждый лагерь. Тут мне в глаза бросилось какое-то непонятное углубление в углу. Так, а тут? Если журик, правда, там. Я громко выругался вслух и начал спускаться. Внизу было носок темно, даже, что даже фонарь помогал не сильно. Низкий потолок, провода, тянущиеся вдоль стен, разбитые лампы, заку, закованные в железной пути. Где-то все это уже было. Я медленно начал продвигаться вглубь к Дорога сходила вниз, а через десят метров пошли круглые, крутые высокие ступеньки. Вскоре я оказался перед массивной дверью. Там, наверное, что? Значит, смотрешь, обнаружу, что это означает радиационную опасность. Неудивительно, если старый лагерь построили против войны и просуществовал он годов до 70-х, значит, это обычно бомба и бояться здесь нечего. Впрочем, от из мыслей стало еще более страшно. Я, я решился и с трудом открыл дверь. Которая тоже теряет свои лук на Да блин, В шкафах лежали противогазка, с ним есть ключицу, паки, различная бытовая мелочевка. Приборы назначения, в которых я в начале, которых я в определить не смог, казались измерительными радиации, давления возле температуры. В общем, это вполне такое типичное бомбу Так, стоп. именно таким я себе и представлял его, хотя, конечно, ни разу не раз не в подобных местах. Неизученная осталась только дверь в дальнем конце комнаты. Там. Я потянул за ручку, но она не открывалась. Если кто-то недавно спустить сюда и здесь его не, най не найти, то логично предположить, что он с той стороны. Так. Я шоп там позвал. Шурик! Ты здесь? Ответ не последовал. Может быть он заперся? Но зачем? Да и что делать дальше, было непонятно. С одной стороны, можно вернуться и завтра, провести помощь, но почему-то мне казалось, что за этой дверью скрыты ответы, которые не будут ждать. <связь> Извиняюсь. Еще раз, я еще раз прошелся по комнате и взял стоявшую в углу фон. ей я подцепил дверь и сразу пытался рвать все с пяти. Как ни странно, спустя некоторое время не удалось. Только она была не такой массивной, как предыдущая. <звы> Дверь подалась, и я с грохтом, и с грохтом упала. Я отдышался и подстил фонарем в проход. <звы> <звы> так. Так. Поталом в на макушку, а конца все не было видно. Шел я аккуратно и тщательно смотря под ноги и наверное только это спасал меня от того чтобы не провалиться в яму. отверстие было примерно метров полтора в диаметре а на дне вместо тона виднела земля похоже дыра образовалась от взрыва глубина не такая большая потом вполне можно выбраться Прыгнул в дыру, я оказался в некоем подобии шахтерского штрека. Такого не было, когда я играл с девочкой. Стены и потолок были укреплены деревянными балками. Туннель уходил настолько далеко вперед, что не хватало света фонаря. Через пару метров я оказался на разилке. Идти дальше им опасно, можно и заблудиться. Эрша, что он неплохо будет обозначить как-нибудь это место, с которого придется начать путь в лабиринт. Взял землекамень камень и сделал довольно большую зарубку на стене. Что ж. Налево. Тогда налево. Налево. Получается... Направо. Налево. Похоже, еще одна развилка. Так, налево, потом два раза направо, два раза налево, два раза направо. По направо, направо. Потом два налево, два налево, три налево. Еще один раз налево, налево, налево. Ну и направо один раз, конечно. Ну и направо два раза. И один раз налево. Значит, яд не там повернул. Надо сказать, да, Налево. Налево. Так, 915 миллионов. Значит, здесь не налево, а направо идем. Направо. На... Блин, направо, направо. Направо. Налево. Прохождение какое-то странное, ебу. Извиняюсь, ребятки, мы ненадолго с вами выйдем. Хорошо, сохранимся тут. И я опять же... Опять же тут... Это одиночка. Одиночная компания на четвертый день. Ну ладно, короче, ребят, давайте сохранились. И всем до скорых встреч. Пока-пока, ребят. Увидимся с вами в встречу в сериях бесконечного лета. Пока-пока.